Фирма PC Engineering mm -hmm. занимается строительством, mm -hmm. а именно строительством мостов развязок, дорог. На сегодняшний день наша компания участвует в строительстве красной дороги Москва-Ниженного город-Казань. Здесь мы взяли подряд возведение дорожного платна и больших и малых искусственных сооружений. Под каждую задачу мы рассматриваем отдельную технику, чтобы отвечала на наши требования. Смотрим, в первую очередь, высокопроизводительную технику и также, чтобы она отличалась и комфортом для операторов этих машин. В вот, ценовой политике кейс выходит и в лидеры. Нам очень удобно ценовой диапазон. Под разные задачи у нас есть различные типы техники. Именно кейсы, именемый парк машин. Молодцы только положительные. На данный момент у нас экскаваторы 220 4 штуки, 300-е, 2 штуки, 3 бульдозера кейса и мини-погрузчики. Нравится то, что в технике учтены комфорт. Оператор работает, он полностью сосредоточен именно на выполняемой задачи, а не на том, что как бы ему сидеть до конца рабочей смены. Под этот проект мы приобрели бультизера компании «Кейс-2050». Машина своей задачей прекрасно справляется. Также очень радует расход топлива. Обзор хороший, все как на самолете. На сегодняшний день не только правильно выполнять, поставлю задачу. Надо сделать так, чтобы у тебя еще и был лоск в своей выполненной работе. У нас сейчас два экскаватора стоят на причале. погрузка песка занимается... Сюда берем песок, ужаем Камазы, и они также вывозят уже на наш объект. Работаю на разных машинах, но эта машина мне нравится. Работает легко и просто. Одно удовольствие. В особенности хочу подчеркнуть насос. Он плавный и мощный, быстрый. Прям вот именно по ландшафтной работе я одно удовольствие Климат-контроль, камера заднего вида. И она, кстати, очень удобная. Также джойстики удобные. На джонстиках есть кнопки дворника. Если идет дождь, не отвлекаешься. Всю смену отрабатываю с комфортом. Тут все увлека доступности. фильтра, генераторы, замену масла. Все легко и удобно. Кабина очень удобная, в кабине также есть холодильник. Удобное сиденье, быстро у и уже в комфорте нахожусь именно в этой технике. Суть все смено отрабатывать комфортно. Не напрягаюсь. Быстро и шикарно. Реагирует быстро, приезжает, обслуживается вовремя, все, масла, фильтра, все меняется. Ребята по звонку отвлекаются, они приезжают, делают обслуживание техники своевременно, предлагают еще усовершенствование. Также они приезжают нашим операторам, делают обучающие курсы. При своевременном обслуживании она прослуживает долгие долгие годы. Долги. Комфортабельно сделано для людей. Машинисты, экскаватор, бульдозеров довольны. Работа на нем только не И всем коллег моим нравится. Все на высоте, мы дорожим такими паркерами.